Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново а я, Сарик Кролик. Ну вот наступил тот момент, когда время, подойти, время показать, какой вес у наших кроликов, которым 4 месяца. Вот у нас один мальчик, а вот этот второй мальчик. Суть дела такова, что у них папа был НЗБ, а мама была поместная. Поместная мама, Юлька, покажи. Вот такая дедушка. Вот она сидит, вот такая мама, мамаша. Фишка в том, что сейчас их, друзья, сделаю я, вы это, друзья, ну, не увидите, но покажу наконец-то, как работает моя эм, гильотина. А, после этого мы его кролика взвесим, я его разберу, мы его заново взвесим, а потом, а потом я делю хребетик так, как я делаю на продажу для тех людей, которые покупают. И взвесим еще раз. Я Ямоль? Оставайтесь с нами, все видите. Так, друзья, все кролика, которые идут на убой, держать за эту часть не надо, иначе останется гиботома. Поэтому и держать на убой, только за уши. Берем за уши, берем за задние лапки. Видите, какой он маленький. Взяли за, за задние лапки, растянули, ставили и делаем резкое движение на себя. Оп! Кролик этим живым весом 2770. Я воль? это второй кролик 2 840 ну 2 840 но ну вот, друзья мы уже в доме две тушки готовы здесь у меня так дочи не трогать пальчиками не трогать так у нас молик ложим кило пятьсот пять ну, кило 560. Если вы помните, видите, еще играет. А, помните, было 3 800 живого веса. Это была одна тушка. Сейчас весим вторую тушку. Кило 530. Ну, то есть, примерно одинаково. Здесь у нас осталось внутри только а, почки 2. И а, печень легкая. Там уже убрато. сердце тоже нет. Но я не в таком виде продаю кролика, а в другом. Сейчас Увидите в каком. Ну вот, друзья, две тушки готовы. Если помните вес предыдущий. мы вот эту сейчас. Половляем. Смотрим. Кило 459. Ну, кило 450. было кило 500, это кило 450. Сейчас вы скажете, вот ты там теряешь, там сильно добрый, или там еще что-нибудь. Давайте взвесим. Сколько же один кремитик весит? 150 грамм. Второй хребетик 129 грамм То есть, смотрите, здесь в тушке лежит, получается, две почки, печень и только мяска. Хребетика здесь нет. Сейчас мы вешаем лейбу. Вот она подписана. Рядышком. Вешаем лэйбу, брэк и все. Ну вот, заказ готов. Созвонился с человечком, чтобы завезли меня в город Кличев. Здесь для трех клиентов. Один берет три десятка яиц. И два человечка берут у меня кролика. Вот таком таком все и в виде получается. Ну, коль еще у меня время полтора часа есть, пойдем во двор. Прошли, попоили своих ушастых. Здесь они не одни. Вот так питки хотели хотели все и главное что весь ряд как воду только придется так они все начали бой всем достанется и у орша уже все-все-все пьют О, как смачно Ну вот, друзья, кролика мы взвесили Как вы поняли, я потерял примерно 500 грамм мяса чистого То есть, привес на зерне Посмотри, соседи жизни радуется. Илька, покажи Привет, соседям! Получается, что Мы потеряли 500 грамм на одном кролике Это очень плохо Ну, это Первое, это поместный кролик Я не хочу говорить, что он плохой Просто я сам же его держал но это помесь на кровях, это раз, потому что помесь это нет стабильности Если в породе есть стабильность, четко, если ты хорошо кормишь, то, то четко получишь какой-то привес В помесе конкретики не будет никакой Кормишь ты хорошо, а конкретики нет, это раз Второе, э, ну, коль уж так уже получилось, так получилось Мы переходим на серебро, кто знает, тот знает Но нам нужно еще уничтожать вот эти все деревянные клетки Казалось бы, все это легко, за пять минут что это сделать. Мы вчера одну рубили, блин, тут полчаса. Ну, продолжаем. Мне это нравится делать. Раз, два, три. Опа! Красота! На сегодня две будет. Раз, два, три. Ву! Походу три. три. Будем все. А -а -а Конечно повалять и дурачок, сможет, повалять, да? Сейчас нужно брать напор Нужно желание брать да? От пива отказаться вечерешнего И все это что? Рубить, топить Нашу печь да? что? Друзья, не будем затягивать это видео На сегодня же вам это показывать Хлам этот не будем То, что хотел показать по поводу привесов Я вам показал Подписывайтесь на канал Оценивайте данный ролик Всем пока, друзья Всех, Всем счастья, здоровья и благополучия Всем пока